Если честно, у меня сегодня очень ужасное настроение. Я не знаю почему, но мне нужно снять видео. Будет очень круто, если у меня опять появится настроение во время съемки. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему мотивации. Как много людей, чтобы смотивировать себя, ищут в интернете миллионы мотивирующих видео, цитат, картинок с мотивирующими фразочками. И это они делают для того, чтобы смотивировать себя на то, чтобы начать саморазвиваться, или начать заниматься спортом, или начать худеть, или заниматься каким-то хобби. Самая большая ошибка. Мы ищем мотивацию, мы ждем, когда она к нам придет. Но на самом деле это больше похоже на обман, обман себя. Потому что как много раз я смотрела всякие мотивирующие, мотивирующие видео, тоже цитаты, фразы. И да, у меня была нереально, нереально сильная мотивация, такая прям... Я думала, что вот сейчас я сделаю это и все, и меня никто не остановит. Но, но заканчивалось это все тем, что я переношу это все на следующий день, потом на следующий, на следующий, на другой, и все. То есть я просто посмотрела видео, вдохновилась, смотивирована такая вся, и все. Это все. Это больше ничего не дает. Но как только я начала снимать видео, вот недавно, так, чтобы серьезно над этим начала работать, то я заметила одну проблему, что уже какой раз, когда я хочу снять видео, в этот день у меня ужасное настроение, и вытянуть из меня улыбку, это просто нереально. И я сначала думаю, блин, я что, сегодня не сниму видео, типа... Может, лучше не надо в таком настроении снимать видео, это не очень прикольно и... А вдруг у меня вообще ничего не получится и у меня просто еще больше испортится настроение, но... Я что делаю? Просто беру и начинаю снимать видео, и все. Вот предыдущее видео, которое я снимала, 13 фактов обо мне... В этот день, наверное, у меня было самое ужасное настроение. И вот я знаю сейчас, какие дни я снимаю видео, и я просто должна это сделать, и все. Я просто начала снимать видео. И все, я начала улыбаться, у меня появилось настроение, и потом весь вечер у меня было просто нереально классное настроение. Просто вот потому что... Мотивация пришла во время процесса. Аппетит приходит во время еды. С этим также. Просто начинайте делать и все. То есть не ищите мотивацию. Создавайте ее сами. Также я могу навести пример еще с одной темой. Не с тем, чтобы снимать видео. А... Вот мне нужно было начать заниматься спортом. Я помню летом. Я занималась спортом регулярно и три раза в неделю по минимум 2 три часа. И мне это настолько нравилось, что я просто больше не могла представить свою жизнь без спорта. Но потом осенью я просто один раз пропустила, второй раз. И все, у меня пропало желание, и до сих пор я не занималась спортом. Понимаете, уже год прошел. Так что, я думаю, еще второй очень важный пункт, это никогда не останавливаться. Просто вот делать, делать, делать, делать, делать, когда тебе это нужно, и никогда не останавливаться. И не пропускать те дни, в которые вы хотите заняться спортом, или... Всем, чем вы хотите заниматься, просто не оставляйте это на потом, потому что позже вам будет очень сложно к этому снова вернуться. Но так как я поставила себе цель, что я обязана просто начать заниматься спортом, то я решила начать просто из того, чтобы выбрать какие-то новые упражнения, чтобы были немного другие тренировки, чтобы мне все упражнения нравились, и чтобы я хотела их выполнять. И вот я просто начала искать упражнения. Вот я начала искать там полчаса уже еще, и только тогда мне так понравилось это все искать, смотреть всякие видеоролики, и это меня очень сильно смотивировало. Эта тема напомнила мне о том, как я занималась летом, и... Я захотела снова вернуться к этому И целый вечер я потратила время на поиски упражнений и выписывание их, чтобы знать вот этим, этим, этим, этим я хочу заниматься Теперь я опять понемногу возвращаюсь к спорту Сначала первой недели у меня 15 минут я занимаюсь три раза в неделю И дальше я буду немного увеличивать время но вот важное просто начать так что начинайте, начинайте, делайте и никогда не останавливайтесь так что никогда не жалейте себя что вот у меня ужасное настроение и я не буду это делать сегодня, сделаю это завтра нет, сделайте это сегодня обязательно потому что это реально важно я думаю это все. Так что мои советы состоят из трех пунктов. Первое ⁇ это начать. Просто начните и делайте это. И все. И неважно, какое у вас настроение. Просто делайте это. Второе ⁇ это никогда не останавливаться, не пропускать занятия. Стараться это вообще не делать. Потому что вы знаете. Потом... Очень сложно вернуться к этому, даже как бы ты не хотел. И третье, это не жалейте и не обманывайте себя, не надо, пожалуйста. Плохое настроение, не хочется делать, сделайте. Да, и как вы поняли, у меня поднялось настроение, я снимаю это видео, и все. У меня теперь хорошее настроение, потому что я поговорила с вами, и меня это радует, потому что целый день я сегодня была как ленивец. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Что вы, наконец-то, сделаете то, что вы хотели. И сделаете это прямо сегодня, прямо сейчас. Так что, да, я верю в вас. И делайте всегда то, что вы любите, то, что вы хотите. Всем пока!